Всем добрый день, 21 мая. Фактически неделя дождей, температура 15-20, сейчас налаживается погода. Сделал белую ревизию, пошли массово мисочки. Вторая стадия роения, значит буду пасеку полностью настраивать на формирование отводков не ждать, когда это сделает природа. Ну и какой интересный момент. Первая ласточка вот в этом сезоне, обгулялась матка из того недоразумения, о котором я показывал три маточника всего, вышел райок, распределял каждое отделение по матке, но они были уже тогда, обратил внимание, такие подкалеченные. Оставили одну, обгулялась вернее одна. Как она умудрилась обгуляться по такой погоде? Ну, были окна по часу-два летала пчела. Хватит на прошлого года, Об, облетались матки. По такой погоде по никакой ну и массово как я сказал пошел уже пошли мисочки значит создаю безрасплодный период в лице отводков на старых матках безрасплодный имеется ввиду без печатного расплода в некоторых семьях буду Маток изолировать тоже на, на такой период, чтобы подгадать как раз, чтобы не было открытого, вернее, печатного расплода, там где-то на 12-14 дней. Ну и обрабатываю двухпроцентным раствором щавелевой кислоты, потому что в одной семье увидел бескрылого трутня, открывал часть готового расплода не обнаружил ни одного, но это не значит, что его там нет. Ухищрения у ворова уникальные. В том году была довольно-таки массовая заключенность. Сезон у нас продлился в полтора раза по активности выращивания расхода. Соответственно, на такой же период активности получил возможность размножаться и клещ Ворова. Поэтому все наши старые подходы, схемы обработки клеща сегодня не работают. Это нужно знать и менять, менять на ходу потому что пчеловоды в прошлом году особенно пострадали в большинстве из-за того, что весной не обработали летом тоже так себе затем осенью ударными дозами, ударными процедурами больше вреда сделали самой пчеле, чем клещу вот такая была и зимовка плохая и весной пчелы начали отходить кроме этого и при выкармливании расплода есть такие семьи отошли даже при смене поколения потому что биоресурс у зимующих пчел тех пчел, которые пошли в зиму был подорван бескормицей прошлого сезона и тем же клещом итак Через неделю зацветает акация. Все, кто настраивается получить товар, желаю успехов. Всего доброго. До свидания. Завтра попробуем зело провести. Если получится, я буду в дороге. Ну, думаю, должно получиться.